Здравствуйте, меня зовут Анна Красильник, я основатель коучинг-центра Learn English, Кембридж сертифицированный преподаватель, коуч и автор методики коучинг-английский. На тот момент, когда я первый раз услышала о коучинге, я уже занималась преподаванием где-то около 12 лет. И э, то, что меня волновало, что, несмотря на то, что я изучила практически все самые современные методики, которые существуют, чего-то, вот какого-то пазла все же не хватало, и, а мне хотелось помочь максимально людям раскрыться и достичь максимальных результатов изучения английского языка. И я стала искать, что же может быть, да, какой вот такой вот волшебный э, инструмент может помочь раскрыться и моим студентам, и мне достигать гораздо большего. Когда я услышала о коучинге, я поняла, что вот оно, вот то самое, та самая деталь, которой мне так долго не хватало. И хочу признаться честно, я перфекционист, поэтому люблю достигать максимума во всем, что я делаю, поэтому интегральная коучинг-школа была не первой моей школой. И я очень рада, потому что мне было с чем сравнить. К моменту того, как я познакомилась с Кала Заднепровской, я уже закончила две коучинг-школы, и мне казалось, что я уже такая крутая, что я все знаю. И когда я начала общаться с Алой, я поняла, что до совершенства мне еще и до мастерства мне еще очень далеко. И я очень благодарна Али за то, что она меня пригласила э, на обучение в интегральную коучинг-школу, потому что, когда я попала в это волшебное пространство, э, я поняла, насколько эта школа отличается от других школ. Что выделяет интегральную коучинг-школу лично для меня? Во-первых, это уникальная атмосфера любви. И, э, как я сейчас уже понимаю с опытом, что атмосфера любви – это вообще залог успеха, в принципе, в коучинге. Потому что атмосфера то, что делает ну, 50% коучинг-сессии точно. А, Во-вторых, это, конечно, высокий профессионализм. И самой Алла Заднепровской, как ведущая курса, и э, Лилии Белоусовой, которая проводила нам межмодульные занятия и тоже очень сильно продвигала в э, нашем мастерстве. И всю команду э, живого дела, которая работает над разработкой и над э, созданием этого продукта. И третье, конечно, э, немало важное, я думаю, для многих, это то, что э, интегральная коучинг-школа работает по международным стандартам, потому что лично для меня было важно получить э, сертификат международного образца. Лично моя жизнь и профессиональная карьера, она вот поделилась на два этапа – до интегральной коучинг-школы и после интегральной коучинг-школы. Я могу сказать, что помимо того, что вырос мой профессионализм, выросла моя коммуникативные способности, взаимодействие с людьми, работа с командой, я еще почувствовала значительные изменения в своей личной жизни в том числе. В семье я заметила очень позитивные изменения в том. В том смысле, что отношения с мужем стали более вдохновляющими, построенные на взаимном уважении, и, конечно, я гораздо лучше стала общаться со своим ребенком в том числе. Коучинг, как мне кажется, он совершил такой настоящий прорыв в образовании. И э, что касается результатов моих студентов, они стали обучаться гораздо быстрее, гораздо более эффективнее. И я вижу эти горящие глаза, это настроение, это желание, это ощущение того, что у них получается. И я думаю, что это дорогого стоит. Поэтому, когда у меня спрашивают, кому нужен коучинг, мне кажется, что коучинг нужен абсолютно каждому человеку, который хочет достигать а, максимума в своей жизни. Инвестиции в интегральную коучинг-школу – это самые надежные и самые лучшие инвестиции, которые только можно сделать. Потому что это инвестиции в себя, в свой успех, в свои отношения и в свое счастье. Поэтому однозначно рекомендую интегральную коучинг-школу к ее команду всем всем.